здравствуйте друзья нашу встречу сегодня можно было назвать за чашкой из чая о главном вы знаете что по воскресеньям 12 часов дня мы как правило два раза в месяц проводим совет семей но сегодня не день совета семей но тем не менее я решил провести с вами встречу в формате семейного совета то есть за чашкой чая, на кухне обычно обсуждаются самые главные вопросы. И вот сегодня я предлагаю обсудить вопрос, который будет важен на этой неделе. На этой неделе в Госдуме планируется принять закон о принудительной Друзья мои, это серьезный момент. И... Все делается для того, чтобы этот закон был принят. Все делается. Предлагаю вам не испытывать страх и неопределенность, а заниматься тем, что вы можете делать в этой ситуации. А вы в этой ситуации можете применять те инструменты, которые мы с вами уже рассмотрели на Советах семей. Это обсуждать, принимать решения и парой, или группой пар, закладывать те мысли, те идеи, те решения, которые вы хотите иметь в нашей стране. В нашей стране мы хотим жить счастливым в нашей стране мы хотим иметь свободу в нашей стране мы хотим иметь достаток в нашей богатой нашей стране мы хотим иметь достойную счастливую жизнь ну и так далее. И все это вы можете заложить и этим самым, помочь пространству, помочь нашей стране, в общем-то, наполниться таким содержанием. Не теми планами, которые направлены против э, граждан, против человечества в целом, а нашими планами, планами здоровой, счастливой жизни. И вот каждая, каждый человек может внести лепту. Э, а то часто спрашивают, а что я могу сделать? Я человек маленький. Нет. Когда вы вдвоем, когда вы мужчина-женщина, когда вы еще детей приглашаете в этот совет и принимаете совместные решения, то эти решения, как правило, выполняются. В этом заключается принцип методики совета семей или семейного совета. И он действует по всем направлениям. Вы можете решать частные задачи, и частные, любая частная задача – это дополнение, к счастливой жизни. Это дополнение к радости. Так что вы любые задачи можете озвучивать, позитивные, добрые, и они будут действовать положительно на все пространство, будут действовать на все то, что нас окружает и что нам мешает жить счастливо. Ни в коем случае не осуждайте, ни в коем случае не гневайтесь на то и на тех, кто все это делает. Это, друзья, это мы, тоже часть нас, это мы запустили этот процесс, это мы своим бездействием, своим, э, своими, своим потребительством, своими негативными мыслями, чувствами долгое время напитывали все пространство, и вот оно разрядилось таким образом. Это наша планета, наша земля, наша страна, и мы сами... Мы сами все это создали своими мыслями, своими чувствами. Если бы мы раньше пробудились, если бы мы раньше осознали, то этого бы не было. Каждый пробужденный человек, каждый человек, который излучает любовь, радость, э, счастье, он действует на эволюционный э, поток. Тот, кто в негативе, кто осуждает, кто там борется и так далее, кто смотрит со страхом эти все ролики, все страшилки и только ахает и охает, это действует на другую мельницу. Зачем? Давайте действовать позитивно. Это наше, пожалуй, единственное средство позитивно относиться ко всему, что происходит. И намечать, а главное, намечать те планы, те то, что нам нужно в нашей жизни. А нам нужно счастье, нам нужно здоровье, нам нужна радость, нам нужно спокойствие, нам нужен мир, нам нужна свобода, перемещений, общение и так далее. А ведь э, планируется, вы знаете, даже и э, э, насильное переселение людей в определенные места. То есть, по сути, тема концлагерей возникает. И все это мы можем не допустить благодаря нашему состоянию, нашим мудрым посылам. Делайте добрые дела, собирайтесь в семейный совет, собирайтесь в совет семьи, несколько друзей, можете по скайпу. И закладывайте добрые, позитивные мысли в наше ментальное пространство, в пространство нашей страны и в пространство других стран, если вы живете там. Это... Позитивное мышление, эти позитивные посылы обязательно, обязательно будут сказываться. Может быть, не сразу, но это работает на позитив, это работает на эволюцию. Как говорится в Библии, каждое слово... Каждое слово огненными буквами записывается на небесах. То есть огненными буквами, то есть его невозможно уже убрать, оно записывается на небесах. Так вот, давайте записывать добрые мысли, добрые посылы. Ни в коем еще раз случае, ни в коем случае не говорю, не осуждайте, не гневайтесь, не, там, не посылайте проклятия в адрес там, тех, кто вас ограничивает и так далее. А наоборот, наоборот, с любовью, с уважением, с уважением. Постарайтесь пробуждать в них добрые чувства, добрые посылы. У каждого, в каждом регионе есть э, депутаты, избранные от региона. В адрес этих депутатов, чтобы у них проснулась совесть, чтобы они подумали о человеке, о гражданах России, о самой России. А чтобы не следовали тем указкам, которые, кстати, идут в большей степени из-за рубежа даже, наши нашей Наше правительство только дополняет это, использует эту возможность еще более усилить свою власть. А так идут, это в целом программа мировая. Поэтому посылайте всем, кто вспомнится, кого услышите, кого увидите, посылайте добрый посыл. И еще раз говорю, самый мощный инструмент – это семейный совет и совет семей. Делайте эти посылы как можно чаще. Особенно на этой неделе. Это очень важно. Эта неделя определяющая. Очень много будет заложено в эту неделю. Постарайтесь жить в позитиве. Постарайтесь жить в любви. И тогда события будут развиваться по наиболее легкому плану. Итак, друзья. Это мое эмоциональное такое выступление. Совершенно не готовился. Просто я чувствую, что... Неделя это будет очень серьезная. Я э, предлагаю вам, вот на таком кухонном варианте, это действительно, не надо выходить на улицы, не надо там что-то делать. Вы можете своим посылом поучаствовать в великом деле, спасти Россию. А это время действительно пришло. Ведь Шукшину закрыли за то, что она сказала, что уже отступать некуда, за нами дети. Уже детей хотят вакцинировать. Поэтому, друзья мои, от вас очень многое зависит. Постарайтесь использовать свой самый мощный ресурс. Вашу любовь, ваше божественное состояние. И посыл на этом состоянии божественности и любви, он очень силен и действенен. Он обязательно сработает. Может быть, не сегодня, может, не завтра, но сработает обязательно, знайте это. Я знаю технологии, я знаю, результаты будут обязательно. От каждого посыла, от каждой тем более семьи, пары, от каждого тем более какого-то совета семей, там двух, трех пар или там большее количество людей. Делайте такие вещи. Это ваша активная жизненная позиция, это ваша масштабность. Это наше будущее. Благодарю, друзья. Ну и встретимся на Совете Семей 19 числа, 12 часов.